Всем привет, ребят, с вами Черри, сегодня мы идем жарить шашлыки. Да, вы правильно поняли, это второй влог, уже не ночной, а дневной, но он тоже будет интересный, я надеюсь. По крайней мере, минус в нем только один. Сегодня очень плохая погода, на улице 11 градусов, а снимаю я на телефон. Потому что не хочу забивать память на камере, а на телефоне не так страшно. Можете сами посмотреть. Короче, вот там очень холодно. Там еще ветер, но окно закрыто, и я не буду это открывать, потому что мне и так холодно. Ой. Надеюсь, что дождь не пойдет, вот будет жопа-то. А. На самом деле, ребят, знаете, не так что-то холодно, ветер только дует. А так, если бы ветра не было, было бы более-менее тепло. Иду я сейчас, короче, на Ацтек И не вижу никого Походу я там буду совсем один Это печально очень Пришел я, значит, сюда На Ацтек И тут никого не оказалось Ну как, относительно, то есть тут малые какие-то лазит, Но из тех, кто должен быть вообще сегодня, никого нет а, Сейчас я вам покажу место Вот тут вот мы будем все это делать Тут на углу будет костер и там мы будем бояться штуки. Вот так вот Сейчас я буду ждать остальных 26 26.30 свое время по километражу будешь обсчитать Бага Бага Скажи привет Привет Прима В 60 лет 21 Ты поснимаешь, Да я приехал, он приехал Мы едем в магаз уже бухлом. Mm -hmm. за бухлом Угу За бухлом Сейчас часа не пришло, мы уже обухать едем они не пришло, как он приехал, пришел к нам уже за бухлом, бухлом. Да. <laughs> Так и надо И сейчас? Это же лучше друзья что взять сейчас. Без этого никак Знаешь, готовились на шашлыке, а едем за бухлом погода не позволяет чувак. Это верно Да, вот это вот на бухло. Да, богатый. Да, да? Бага богатый. Богатый, естественно. Мы в магнит, <соцентрический> короче. Вот, 406 за кило, нифига. Нет, Это за кило? Это за килограмм же, да? да. На, на, на, на, на, на, на. Смотри, сколько. Офигеть, 4, -4, 4, 4 кило там. Да. Это два мешка, да, получается у нас? Да. да. Офигеть. Да. Нажли вам все, мы хорошенько я не буду трогать. То да, опять бешься ты меня. Естественно. Скотина. Непосредственно. Пошел ты. Ч как дела? Нормально. Да, братан. Бухать будешь? Нет. Будешь? Нет. Будешь? А, нет. Будешь. Отстань. Я все снимаю на скрытую камеру. ладно, на скрытую камеру. Да. Которая прям вот у меня в руке перед твоим лицом. Я ее прям вообще не вижу вообще. Да, ты это мои глаза. Да вот, главное. Три мешка. Три мешка? Смотри. Там даже не четыре а Там... Да не словай. И, на, 370, на, И на сколько? Ну да, короче, вот здесь. Да, вполне хватит. Достаточно будет. мы а вот здесь всего 900, а здесь Нормально, да. Нормально. Ух, объединимся мы. Поднимите! Смотри. Вот. Два, два пакета, и вот термитеатр Сушка Нам нужна сушка Уголь взяли На угле будем жарить Да, Рема Уголь. Мы идем за хлебом палки я не буду палки Я не буду палпи У него эти Да, мякоть Мякоть, говно, не пейте палпи Можно такое можно вот такой. Или давай вот такой. Он М -м -м. больше. Он был. Бо ништячок. А че почем он? 82. Хера себе. Не, не, не, не, не. Сорян, батончик. Обычный хлеб возьмем. Дорогие хлеба, нынче пошли. Идем, сушкой, ребята. Моя прелесть. Сколько? Не, не пожалуй, останется тут. Буратина? Да. А, ну, ну давай. 41. Одну две берем. Две. Мы сегодня нажремся, обопьемся и умрем. О, Все, взяли, давай. да? да. Логично. Винкарки. Да, возьмите мне еще бёрны, я не спал всю ночь и все. <смех> я буду доволен. <смех> Покупочки. 700 -700. Бага с углем. Нет, курить нету. Целый мешок еды. Набрали мы. Ждем такси. Вот человек совсем ниже перечисленно. 905 рублей вышло в общем. Смотри. Офигеть. Сколько И сдача было? осталась. Нет. Не, ладно, вот 40, сдача 40, на самом деле. Вот. 40, 1 30 рубль. 30 рублей Сдача. Мы да, украли камеру. Верни камеру поску. А, такси я, смотри, да. Дай мне камеру. А что? А что? не без, без комментариев. Чего там прячемся, а? Э? Слышь, Рема, Рема, без комментариев. С твой. Ну, давайте, ну, а да все верни мне камеру. Да, скажи, как все. Силы, ребята. Да? А? Че, да. боишься камер? Я что? Нет. Я... Просто не люблю светиться. Да-да-да. Да ладно, подумаешь, засвечивайся там на канале. Постараетесь не пить? А сможешь? Смогу. Арчик. я не смогу вот он не сможет все они идут А Ага. все они пошли за зачем они пошли за тайной они пошли а мы идем распаковывать вещи подготавливаем место для жарки но тут короче горит огонь шашлычки сейчас ты будешь жажды Че пиздюлей там. Рема. Фу, бля. Вот сфоткала со штуками. Ее би. С двух сразу. Толпа народу. И мы все съели. Да, Рема? Я пьяный Рема, мы все съели. Сука. Куча шашлыка, за 5 минут все захавали. Мы магем. Мы, мы, мы Такая толпа народу, конечно. В общем-то, ребят, мы все. Хавайте шашлыки на природе и зовите Рему. Он офигенно жарит шашлык. В общем-то, ребят, всем удачи, всем пока. С вами был Черри. Отдыхайте на природе. Turn the engine off and feel the pumping.